всегда бежим к Тебе, Господь, Когда у нас есть проблемы, Господь. Мы всегда хотим пребывать у Твоих ног, Господь, Лежать на Твоей груди, Господь. Мы просто бежим в Твои объятия прямо сейчас, Господь. Прими нас, Господь. Благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, Боже. За то, что мы можем успокаиваться в Тебе, Боже. Ты со сердца моем, Ты сковорода. шведов паруса якорем волна вот и письма я. ты соседце моем будешь плавать Господь, ты никогда не бросишь нас, Господь, ты наш отец, наш папочка, Господь, и в любой проблеме мы, мы живем к тебе, Господь, и ты укрываешь, Господь, Надо, мы говорим за твою любовь, твою вечную любовь, Господь, и в испытаниях ты не бросишь нас, Господь, мы всегда можем уповать только на тебя, знаю, никогда ты не подведешь меня. Спасибо, Спасибо тебе